Всем привет! За последнее время накопилось некоторое количество новостей, но для начала я бы хотел напомнить, чем же так хороша лицензия креатив Commons Share Like, по которой лицензирован весь этот наш SCP. Хороша она тем, что при условии указания авторства всего, что вы берете, можно делать все, что угодно, например, тот же мерч. Да, некоторые любят говорить, что в SCP коммерция запрещена, но было это уже давно, и сейчас это не так. Вот недавно в одной из дружественных групп, ссылку на которую я я оставлю в описании. Человек начал делать кружки с SCP-999 щекоточным монстром. И это не реклама, это информация. Потому что если вы художник, разработчик небольших игр, производитель игрушек, одежды или любой другой творческий человек, вы тоже можете зарабатывать на своем творчестве по SCP. SCP для всех, даром, и никто не уйдет обиженным. Такова, так сказать, политика партии. Только не забывайте, что на SCP-173 нельзя зарабатывать. Если что-то с SCP-173, то только бесплатно. В общем, делайте что-то интересное, зарабатывайте на этом. Можете даже мне донатить со своих богатых прибылей. И на это ссылки тоже есть в описании. Но единственная проблема сейчас в том, что один человек, которого вы уже все наверное хорошо знаете, которого я часто называю на этом канале Мистер Д, нарушив свободную лицензию, зарегистрировал в России сам символ SCP на себя в качестве торговой марки и не дает другим его использовать, прямо нарушая ее условия таким образом. То есть мерч по SCP пока что придется делать без самой символики SCP, что конечно же неприятно, но SCP полно и других узнаваемых образов, которые можно использовать. Как это делает тот же автор паблика по SCP-999. Однако вся эта неприятная ситуация тянется уже так давно, что на этом канале образовался уже целый плейлист на эту тему. Но есть в этом оказывается и хорошая сторона. Все это показало невиданную сплоченность SCP как сообщество. 16 ноября был начат сбор денег на суды против Мистера Д. И всего за два дня была собрана сумма в 50 тысяч долларов на борьбу с этим человеком. Но подождите-ка, что это за цифра такая? Тут совсем не 50 тысяч, тут уже 145 тысяч долларов на борьбу за свободу лицензии. Как же так? Как же так случилось? Ведь нужная сумма вроде собрана и дела улаживаются. А случилось то, что о том, какой нехороший мистер Д рассказал не кто-нибудь, а один из топовейших ютуберов в мире, Markiplier. А его смотрят 25 миллионов человек. В первый день после выхода ролика его увидело 2 миллиона, и его зрители оперативно накидали эти дополнительные почти 100 тысяч долларов. Вы только представьте, на какую уровень мы выходим с этим всем скандалом, это же буквально охват мейнстримовых СМИ, а уж если какой-нибудь PewDiePie подключится, то цунами хайпа обойдет всю планету несколько раз. Ведь когда проблему поднимают блогеры с таким охватом аудитории, на уши встают буквально все, и блогеры поменьше и обычные СМИ, круги пошли по воде, и уже с десяток небольших блогеров, у которых в районе 100 тысяч подписчиков по всему миру, сделали свои видео про эту проблему, где объясняют своим зрителям всю серьезность ситуации. Кстати. И далеко не все из них вообще связаны с SCP. Так что это еще и огромный приток новых людей в сообщество. Одно из таких видео, например, вышло на канале Человека, который делает разные видео на тему экономики и права. И судя по комментариям, большая часть его аудитории до этого ничего не знала про SCP. Может быть это и плохо, конечно, что решение проблемы затянулось. Но такого крутого поворота я, например, даже не ожидал. Теперь о SCP и его проблемах говорит буквально весь мир. И, сдается, мне, нас ждут очень большие события. Я уже с этой всей историей ничему не удивляюсь, может они заседания ООН соберут или еще чего. Тем более, что в данном случае на самом деле решается более общий и важный глобальный вопрос того, насколько защищены свободные лицензии в принципе. Так что то, на какие это вышло обороты, это удивительно. Но было немного предсказуемо, ведь решается судьба свободного контента. Конечно, напрямую только в России и СНГ, но косвенно это будет иметь последствия для других стран. Можете начинать придумывать теории заговора о том, что все это именно так и было задумано изначально, чего бы и нет. Офигев, видимо, с таких раскладов, администратор SCP, который начал сбор денег, сразу выпустил новость, в которой сообщил, что на данный момент поданы документы ФАС для борьбы с человеком, который держит торговую марку. И конкретно сейчас люди фонда довозят в российское ведомство запрошенные документы от основателей SCP и оригинального сообщества. В общем, дело движется. Пацаны кабанчиком обкашливают вопросики, так сказать, хотя довольно не спешит. Но зато теперь под пристальным взглядом миллионов глаз со всего мира, да еще и почти 150 тысяч долларов собрали, и это как бы довольно существенная сумма. Предполагается, что непотраченные на это дело деньги будут использованы для юридической защиты сообщества SCP во всех странах, где оно есть. Фонд фонда. Хм, такой-то каламбур получился фонд фонда. Короче, фонд фондов 150 тысяч долларов на самом деле собран для того, чтобы вы могли спокойно зарабатывать на своем творчестве по SCP, без всяких посредников в виде мистеров Д. Так что это делается далеко не просто так, а для ваших возможностей. Почему бы этим не заняться, когда все это закончится? Или даже прямо сейчас? Сам же мистер Д. совершенно в духе злодея из комиксов начал творить мелкие пакости. Например, он сделал поддельный сайт SCP, который подтягивает тексты с настоящего и выдает себя за него. Забавно, что скопирована даже страница форума, но принять участие в обсуждении по понятной причине невозможно. Это напоминает мне все эти сайты. Где продаются поддельные часы и прочая такая чушь. Там обычно тоже бывают всякие фейковые обсуждения. Но для чего он это сделал? А для того, чтобы указать свою группу ВКонтакте как официальную группу по фонду и получить таким образом галочку ВК для нее. Вот так вот, оказывается, легко обмануть всю эту ВКонтактовскую систему. Хотя, возможно, им все равно. Ну или не все так просто так или иначе арт сепи сами выбрали отгородиться от всего сообщества и в мире зато помогли самому сообществу стать сильнее кстати недавно случился очень красивый пример силы нашего сообщества доктор гирс один из персонажей вселенной сепи а по совместительству и реальный человек который написал сепи 106 старика неуязвимую рептилию и многие другие популярнейшие объекты как говорят он вообще один из тех кто изначально создавал сайт сепи короче один из из наиболее влиятельных авторов сообщил что он болен раком почки и сообщество практически моментально собрало ему средства на лечение операция уже назначена на 12 февраля такая вот взаимопомощь тем временем сайт живет своей жизнью прием объектов на конкурс на номер 5000 завершился на эту цифру претендует более 70 статей так что, скорее всего, SCP-5000 будет чем-то фантастически крутым, ведь люди, скорее всего, выберут лучшую из них. Да и среди этих статей большинство действительно хорошие. Так что старше стой удался, и нас ждет еще много удивительных, страшных и мистических историй. В русскоязычном филиале, настоящий адрес которого я напомню scp-foundation.net, также проходит небольшой конкурс небольших объектов, работы на которые принимают до 20 февраля. Еще проходит конкурс фанартов, а то. Картинок пару объектам, и а, правда как-то очень мало. Кстати, в самом том видео Markiplier упомянул большой арт-проект по SCP, где уже 50 художников задались или нарисовать пиксельную иконку для каждого SCP-объекта. Пока нарисовано около трех сотен иконок, но надеюсь, ребята не бросят затею и нарисуют все пять тысяч. Я понемногу слежу за подобными арт-проектами. И вот недавно автор нескольких маленьких анимаций с Доктором и Маской, где они изображены в виде мульта 30-х годов, начал рисовать комикс, взяв за основу ту историю, где Чумной Доктор и Маска бродили по средневековой Европе. Она, кстати, несколько отличается от того канона по Маске, который я взялся переводить для своего канала. Но творчество это в любом случае хорошо. Дымльти да вселенная в конце концов. В моей группе ВКонтакте его даже взялись понемногу переводить. Для чего Сделал отдельный альбом. Я еще стараюсь мониторить всякое творчество по SCP. Недавно, например, мне попался роман по SCP-105. Я вначале подумал, что это манга, но там по большей части именно роман с небольшим количеством иллюстраций в духе манги. Не знаю, как такие книги правильно называются, но она есть на Мейзане. Можно даже прочесть несколько первых страниц бесплатно. В общем, кого это заинтересовало, заглядывайте. Все, что было упомянуто в ролике, можно найти по ссылкам в описании. Такой вот получился обзор всяких событий за прошедший Январь 2020 года Сообщество растет и развивается Все довольно таки путем и когда я вовсю уже делал это видео, появилась новая информация. Информация о том, что руководство русскоязычного филиала SCP уже ответило на все вопросы, которые им задал ФАС по этому делу. И 18 февраля ожидается решение, которое, возможно, положит конец всему этому спору. Вернее, если решение будет в нашу пользу, то на том все и кончится, а если нет, то будет уже суд. Короче говоря, держу в курсе. Всем пока!